Всем привет! В сегодняшнем видеоролике будут э, не очень приятные новости. Как вы можете увидеть на экране, мой аккаунт забанили. А, забанили по той причине, то, что я якобы кого-то обманул. То есть, как это произошло? А, значит, смотрите. Вчера я использовал VPN, чтобы зайти на сайт, а, посмотреть фильм. А, вот Сайт, короче, без VPN не работает. Uh, я включил VPN с расширением, после этого выключил, и у меня потом вылетело с аккаунта два раза. Uh, кто не знал, VPN довольно сильно влияет на Roblox, Он потому что изменяет, грубо говоря, ваш айпишник. Uh, Roblox за этим следит. И как видите, мне прилетел бан, то что якобы uh, я же сам свой аккаунт украл. То есть это может случиться и с вами. Также всем а, рекомендую не использовать VPN ни с приложения, ни с, через расширение, потому что это может привести к бану, как видите. А, забанили меня не за читы, так что не волнуйтесь, за читы вас не забанят, тем более вы видео не снимаете, вам это не грозит. А, также у меня убедительная к вам просьба. Зайдите а, в саппорт, напишите заявку, чтобы меня разбанили, Потому что только вы единственные, кто мне сможет помочь это сделать. Значит, как оставить заявку? Нажимаем на support forum. Но у вас там чуть по-другому будет. Короче, я ссылку в описании оставлю на вот эту страничку, чтобы вам написать заявку. Первое. Здесь нужно написать ваш никнейм. Второе. Это ваше настоящее имя. Третья, четвертая – это ваш email адрес, на который зарегистрирован аккаунт. А, далее в проблеме а, выбираем «ПК». А, здесь выбираем а, moderation И потом выбираем «Apple Account or Content». А, и здесь внизу пишем. То есть, а, кому лень, вы можете скопировать текст с описания, как нужно написать. А кому не лень, вы можете сами его составить Когда вы будете его составлять Обязательно укажите мой никнейм аккаунта Channel Через нижнее подчеркивание И мой email адрес, он если что будет в описании а, Я думаю, вы сможете мне помочь В принципе, это делается несложно У вас буквально максимум минут 5 займет Зато вы спасете контент, который я для вас делаю Очень крутой И если вы хотите, чтобы я его продолжал делать Помогите мне а также сайт, чтобы работал, функционировал, для этого мне нужен мой основной аккаунт, без него, к сожалению, не получится сайт поддерживать, так что если вы не хотите терять мои видео, которые я делаю для вас с душой, и мой сайт, который я для вас также с душой полностью сделал, чтобы вам все было очень легко и просто, то перейдите по ссылочке в описании, напишите заявку. И буквально, я думаю, через несколько дней меня разбанят. Самое главное, не лениться и написать. Потому что чем больше будет заявок, тем больше шанс, то, что меня разбанят. Потому что причина не за читы, а за кражу якобы своего же аккаунта. Я думаю, в принципе, вы меня поддержите. Я вас уверен, вы очень хорошие ребята. Ну, в принципе, на этом прощаюсь. Будем ждать разбана аккаунта. Заранее всем огромное спасибо. Буду ждать от вас заявки, которые вы будете отправлять, чтобы прозванили мой аккаунт. На этом все. Всем удачи и пока.